Всем привет, на связи офицерки, и сегодня мы вместе с Делом сыграем в игрушку Human Fall Flat. Ну а вы можете набрать всяких чипсонов, всяких вкусняшек, чаечков, кофеечков и запастись надолго, потому что серия будет длительная. Но ну, я всем желаю приятного аппетита и приятнейшего просмотра. Так, офицерк, ну и что мы с тобой здесь будем делать? Что, что, будем искать, как вскрыть зумок? О, кстати, ты у меня наконец-таки прогрузился. Ну ты чему, а? У, какой кошмар. Подожди, подожди, стой, стой, стой, стой. Да, стой, стой, дай посмотреть на тебя. И так, улыбаюсь. Я улыбаюсь. вот сюда подойду. Во. Во. повернись э, к двери. Развернись на 180 градусов. Все, стой, короче, на месте. Все, стой на месте, сейчас я подойду как надо. О, посмотрим на Ефесерго вблизи. Это капец, это какой-то капец, ладно. Так, слушай, я думаю, вот этот камешек, кстати, неспроста здесь. Да, его надо в окно. вдвоем, но погнали. Да в какое окно? Вон там замок, надо его вскрыть каким-то макаром. Вот сюда надо, камням. Уберись! Отпусти! А Хопни! Отдай камень! Да отдай ты камень! Нет, не отдам. Да дай! Да не, не отдам я... Ой, да, Отлично! На тебе этот рогалик. Не хочу я этот рогалик. Так, давай открывай дверь! Дверь открывай! Дверь открывай! Надо рогалик как-то достать. О! Хорошо По... достаешь. Вот все. Опа, и рогалика нету. Ладно, я пошел тогда. Давай. <с reflection> Если у тебя получится. Я прошел. Так, отлично, я тоже. Подожди, у нас тут балка какая-то, стой. Что за балка? Не, мне она не нужна, Подожди. я ей так смогу. Я хочу ухе поковырять ей. Ну поковыряй. Ооо, она двигается. Прикинь. О, о. А! Опа, нифига. Подожди, подожди, стой, стой, стой, стой. Нам нужно ее, наверное, вверх куда-то. О, точно. Да, же да, да, Оба. да. Опа. Да, да, да, да, Так, подожди, <с rivalry> да дай ты мне. Да, о. Ой, блин. Ой, блин. <смеш> Слушай, ты, может, палку возьмешь, а не меня за уши. <смеш> так, погоди, вот так все взяли. <смеш> Ты чё там филонишь? Помогать собираешься вот или сюда, я тут... Вот сюда, там, дядя Вася, сюда, вот, вот здесь надо, должно быть. Ну должно быть, но... По проекту. Как видишь, не будет. Так. Давай, у тебя хорошо получается. Ох, ёхараный бабой. Так, теперь я даже не знаю, чё? Это что за решение? это это было решение топовое решение что ты хочешь сделать Я попытался перепрыгнуть так короче все отдай Я... нет не отдам моя палка моя палка копалка Подожди, надо ее ниже взять так вот. да стой господи боже вот так, О, вот. так вот так отлично ну, ладно ставь ставь холоп она меня прижала. Все, давай, берись. Берусь. А, ты ты. Да что ты творишь? А как ее вверх то поднять? Не знаю. Ну ты ее можешь вверх поднять. Не, ну здесь-то я подняла. Как именно туда? ща погодь. Так, подожди, подожди. А что если вот так? Да О. не мешайся ты. Получается. Оп. О! Видал! Вот это мастерство! Паркур! Ты куришь пар или куриц паришь? Да. Блин, а как ты тут прошел? Вот это мне вот вопрос такой. Как, как? я просто смотрел и прошел. А я как на нее запрыгнул, и что-то у меня не получилось. Подожди, а чем у меня с рукой опять? Я не знаю. Ни хрена себе! Слушай, меня эта балка просто сбрасывает. Ты куда убежал-то там? Я держу дверь зачем ты держишь дверь объясни мне пожалуйста тут ветер О, ясно. тут ветер я не хочу чтобы он сдул тебя господи я чуть не свалился нафиг так погоди тут есть мост о подожди тут чё есть мост. смотри, смотри смотри смотри смотри какой-то обход есть тайная куда тайная Комната. Ладно, я короче этой потайной комнате не пойду. Дым, если назад смотришь дым. А если вперед дыма нет. Да я нашел окно, с которого мы смотрели. Молодец. И я Мне нужна твоя помощь. Да, потому что я сюда дошел. У нас тут катапульта. Давай. Так, стой. Да подожди, ты Я взял самый большой камень. О, отлично. Так, вот только запусти мне эту катапульту. О. Так, теперь берем эту хрень. оба И куда он полетел? О, О, -о, -о, -о, -о! вот от классно. но нужен еще один камешек. Вот еще один Теперь ты заряжай катапульту, а я буду камешек таскать. Иди катапульту заряжай. Да заряжай ты катапульту! Путин, водка балайка, медведь. Подожди. Заряжай свою катапульту. Куда ее крутить-то надо? А -а -а, на себя сейчас тебе нужно. Я понял. Ну вниз ее крути, короче. Смотри, вот, смотри, у меня получится сейчас все. Так, дай мне взяться. Опа. Видал? Оп, оп. Давай вниз, давай, трудись, трудись, русский мишка, трудись. Дожди, я за рулем. <связать> <связать> за каким? Корабля. Мы да плывем. Пираной театр, ФСР, что ты сделал с ката пультой? Нам теперь ее выпрямлять еще придется. Она приехала сюда. Так, давай, хорошо, я ее держу, давай заряжай ее. Эйть! Разудись плечо. Все там? Давай, тебе еще надо чуть-чуть. Да не двигай ты! Господи! Эфисерк, вот почему у меня все получается с первого раза а у тебя с десятого. У меня а тоже все, все получается. Просто она по-другому крутится. А, ты решил понятно. Снизу вверх заряжать. Молодец. Так. Камешек! Камешек, камешек! Нету камешка. Ты не успеваешь догнать. Да подожди, все-таки мне твоя помощь нужна. Давай, бери камень с другой стороны. Да камень бери, а не катапульту. Давай, да Я взял камень. Давай, прыгай. Давай. Почти, почти. О, отлично. Когда no, давай, раз я один раз уже не теперь ты. <с ivy> мимо. Слушай, у меня есть идея э -э -э -э -э. такая. Сбрось катапульт. Нет. Так, короче, садишься сейчас в катапульт. Да не трогай ты кнопку! Как я не буду кнопку? Если не буду трогать ее, то я проеду остановку. Кноп... Все, садись. <с weeping> Когда же так. я сам могу нажать? Можешь, но уже тебе не судьба. Да ёлки! Ты серьезно? Ты не смог зацепиться, FSR. Я полежу. На полежу. О, тут следы, следы, следы, следы, стой! Куда-то ведут они. Да, ну хорошо, пусть ведут. О, я нашел точку. Черная точка. Так. На Черная точка. Все. Тут, тут ой, черная я... точка. Что у тебя там за чер? Вот, я смотри, не... черная точка. Это не к добру. У меня нет тут черной точки. Вот здесь, вот она. Вот. А, понял. Ладно. Видишь, иди что? давай, иди давай. Садись в катапульту. Может, я как-то развернуть надо сначала? Нет, не надо ее разворачивать. Сначала, да куда? Куда ты ее катишь? Куда ты ее катишь, офицер? Я ее развернуть пытаюсь. Да подожди, вот так вот, все отлично. Все, давай, садись. Сел? Полетел. Нет, не давай. полетел, подожди. Ща, нужно за краешек взяться. а Надо песенку спеть. Оба! Полетел! О, видишь, я же направил куда на. Ни хрена ты там улетел! Капец. Так, ну еще, короче, что там нужно сделать, а я пока. Сохранение. Тут тачка. я все равно хочу долететь. Так что ты давай к стенке подходишь, а будешь смотреть, что я буду тут творить. Потому что я полечу уже сам. Так. Жди, жди, я иду. Я иду. Да, я еще заряжаю оп оп оп оп оп оп Слушай, я профессиональный катапульщик. Вот если бы я был... Султан? в какие-нибудь древние времена... не, если бы я жил вот в какие-нибудь древние времена, я бы точно был артиллеристом. Ну смотри, как я тебя хорошо так закинул. Я бы вот так вот сидел в крепости. Да-да-да-да-да... <nein> в итоге первым бы ездил. Помогите! <с corpo> Ты чё, принцесска? Помогите! Фесе надо выйти! Так, дай я разверну немного катапульту. О, вот так все нормально будет. Так, она там заряжена еще. Ах, как долго это все делается, но ну, нужно все проверить. Все механизмы. Чтобы не быть фессергом, да? Какой-то муравей бегает, розовый. Эть, так, ты там смотришь или что? Да, да, да, я смотрю. Или где? Я записываю. Да, ну давай, хорошо. Так. Руку. О! О! О! Фига вот ты. это перелет, прям красивый. Оп. Так, а что нам тут-то надо сделать? Вот что-то с этой тачкой, походу. Подожди, связано. с этой тачки-то понятно. А что за двери то и... Так, Туда подожди, взошел? а эти двери закрыты? Нет. А может их как раз сломать нужно? Тут вода. Там это... есть мост Там есть мост и там еще одна тачка есть Побольше Это я понял Но как бы нам тут-то проход точно не светит Нужно как-то дверь вскрыть А вот это может быть рабочая ну Давай попробуй Нет, нифига Так, а что если ну Мы если... можем, смотри знаю, Мы можем ее подкатить и вот лесенка смотри может Подожди, быть... подожди Ну-ка Ща, вот так побежим. Я ее а, не, подожди, тащу. убери, убери, убери, убери, убери этот кубик. Кубик, рубик. О, я ее двумя руками взял. Смотри, смотри, смотри, сейчас что будет. Это походу лестница будет. И ты хочешь прям болбать. Побежали, баби. Блин. Ну побежали. Ну побежали. Ну побежали. Не, мне все-таки кажется, нужно это. Не, не добежали. Вот здесь вот ставь ее, и мы будем прыгать. Так, слушай, тогда подставь кубик под, mm -hmm. э, под ручки, да. Да вот так можно, в принципе. Да подставь кубик под ручки, чтобы она ровно стояла. О, давай. О, отлично. Отлично. Отлично, и кубики не умеет ставить, я понял. Майнкрафт это не его. Так я поставил нормально, это ты... Карету эту нет, не так... вот смотри, сейчас я ну... отодвину. Ой, ой. Вот дальше вот так, оп и оп, все, отлично. Да, еще тебе. Да под. Все, я залез. Да. Угу. Отлично. Так. Ой. Блин. Так. А как дальше? Кажется, что-то пошло не так. Кажется, дождь начинается. Да. Кажется, что ты делаешь, объясни. Я качаюсь. Да, да, да. Я понял, что ты качаешься. Качки в моде. Да, да, да, да, да. Фитоняшка, блин. Я попробую. Так, ну Одну, давай, пробуй. Одной рукой нет, он не хочет подтягиваться. Да, одной рукой он не будет подтягиваться. Подожди, а если на нее еще камушек поставить? Да подожди, ты господи Прямо нее вот камушек. Прямо ее сюда, прям. Под меня. Ну, насколько это возможно? Давай, я буду этим. Мерилом. Боже, как я держу эту тележку, объясни Я мерил. Вот я сейчас подъеду, по я Давай. подъеду, вот посмотри Ой, нет Как нет. я держу эту тележку, вот скажи, как я ее так держу Как так, Видишь? ну вот так, вот, на плече Да, я вижу, на плече Блин, я ее развернуть из-за этого не могу просто Она у меня куда-то уходит постоянно Так, так так. Да блин. Ты что <связываешь> творишь. <связываешь> так, О, да блин. Да что за... <связываешь> <связываешь> О. Так. О, до свидания, ФСРк. <связываешь> Ладно. Подтягивайся. -я -я -я. Подтягивайся. Я не могу подтягиваться. Так, а я тебя зацепил. Подожди. О! О! Идем дальше. Какой кошмар. О, тут дверь, дверь, дверь, дверь, дверь, дверь, дверь. Да я понял, что тут дверь. Дверь откройте, откройте. рабочая дверь. Подожди, подожди, открывается. О. Блин, капец, я чуть не упал. Опа, все, пошли. О -о -о, так, Тут можно смотреть. А нахрена мы сюда пришли? Как скажи там мне, красиво. Пожалуйста? А это мы типа себе маршрут, по-моему мы себе маршрут только усложнили. Тебе не кажется? Подожди смотри, вот здесь можно — по мостику пройти. Не, я не хочу. А вопрос зачем так. туда идти? А я не знаю, зачем туда идти. Я туда и не пойду. Хм. Так. Ну, тут всё. сохранение прошло. Или это Нет, сохранение там? прошло, потому что я тут упал? как бы у дома упал, да. Ну так. А дома просто... ничего. Я, я понял, я понял. Подожди, стой сюда? там, стой там, у меня топ-контент будет сейчас. Давай. Сейчас мы падаем, мы падаем сюда. Да что тебе? О, смотрим, что тут. О, тут есть дырка. Нифига я что творю сейчас? Ну ка подожди-ка. Ну пока ты там что-то творишь, я уже тоже что-то творю. А конкретно я уже <laughs> открыл двери, подошел же... к тележечке. Я хочу к мосту. А что здесь на мосту? Ходи к мосту. Подожди. Я... Мы могли просто по мосту пройти. Но это не интересно. Жесть. Тут еще перила сломан. Ладно, я лечу к тебе. Где ты тут? Да лети. О. А вот и тачка. Да брысь. На прокачку. Ага. Подожди, ты ей, получается, ты дверь сломал right. что ли? А, нет, нет. ты здесь открыл. Зас... Я здесь открыл, потому что у нас Да, mm -hmm. я бревно убрал и сбросил его нахрен. Так. Так. Ой, в доме? Блин. А в доме печь. Ой, а в печи дырка. Так. Я могу наклонить оп. Ну, не надо Я уже, как бы, привык Без наклона у -у -у -у -у! Бум. З... Здрасте Подожди Оп, оп. Слушай, ну, чисто теоретически Ну, что ты творишь? А, а? что меня не может забраться на эту хрень-то? Так, подожди, подним... Вот. И что дальше? Что дальше? Ну, ну вот дальше у меня лично хочет. вот так. Хм. Опа. И вот так. Отлично. А у меня лично Эть! вот так. Ну вот он. Я прыжок еще прожимаю. Так, ну-ка. Так. Теперь нужно конкретно разогнаться. Выставить руки вперед. И... И не прыгнуть опять. Да что ж не такое? Ага. Что ты сделал с моей тележкой? Эфисерк, Подвини ее назад. О, господи. Да. Сдвинь тележку. Просто вали, отсюда, вали отсюда. Вали отсюда. Вали отсюда. Да, да я ее двигаю. Оп. Ай, ладно, похрен, вот так вот и все. Хоп, хей, ла-ла-лей. По-моему, Не в ту сторону залазишь. Да ты что меня сбросил? А боже! да да да как во все виноват я да боже а как я до нее прыгать-то должен может я быть вот этого не пойму. до фонаря ты хочешь да я хочу до фонаря прыгнуть а по другому тут никак Да почему я не могу забраться? уйди отсюда дай профи покажет тебе мастер-класс я уже с каких только углов не залезал Оп, Отлично, все Руку вверх, руку вверх И что? И не лезет он Да что ж такое-то, а я допрыгнуть до этой хрени не могу Понимаешь? Вот в этом положении что, надо пробел жать? Нет, наоборот Нужно сначала пробел нажать Короче, смотри, вот отойди А, все, понял Блин Отпусти руку Вверх нет, ты уже зацепился. Дай сюда. Ну отойди, смотри. О. Молодец, наконец-то сообразил. Зачем ты меня сбросил? Да отойди ты, дай одну руку поднял. За уши. Что это такое, Да блин. Эй, блин. Эээ, зачем я тебе объяснял, как забираться? Было куда у смотреть, как ты не можешь. Это сделать. <с anybody> я упал. <с tendon> я заметил. Так, все, подтянулись. Так. Блин, как здесь-то прыгнуть? Я не рублюсь. что то у меня ноги перекашивают. <с Tyler> О, наконец-то да ты неужели? ж! Ха-ха, я смог. Ну-ка, я смогу, нет? Я не знаю, я прыгал уже раз пять. Ты... Так, я сейчас раскачаюсь, насколько это возможно. Хреново это возможно, я хочу тебе сказать. Опа. А там, я... реально, там реально хрен допрыгнешь, буль, вот на буль. самом деле на второй. Ну ты короче пока пытайся. Ни хрена, а тут скилл тест, а что за фигня то? Ёлы палы. О, о, о. Так. Кажется мне хана. Разгончик? Я, конечно, не уверен. Буль-буль. Нет, нет, нет, мне хана. Да мне хана. Да поднимись. А, ладно, все, буль-буль. Я к тебе, короче. Привет. <сёк> <сёк> Здрасте. <сёк> Тебя так колбасит смешно. Так. Оба. Да. До... Не, короче, забирайся на крышу, я тебе сейчас объясню, как я допрыгнул. Так. Тут, на самом деле, большой разгон не нужен, но нужно успеть прыгнуть. Эфисерк в шапке ушенки. Давай. Так, смотри, короче. Я, смотри, как. Я бегу вперед, но немного правее, потому что наклоны меня сразу сносит. Угу. В конце... Прыжок и вот так. Но Нормально. я опять не долетел. Ну вот я опять не долетел. Это... Я так же делал. <свес> я один раз так долетел. Надо как-то выработать тактику. Тактику галактику. Опа. Так, сюда мы уже забираемся на раз-два. Я решил тачку поправить. Не знаю зачем. Да. Блин. <свес> я каждый раз не успеваю... Здрасте. Да. Так, ну-ка, так. пошел пошел с... Завершением, да, У -у Так, а здесь-то что? Здесь, -то че? А здесь... А здесь тоже на этом фонаре? Здесь проще, да, на фонаре. А зачем там тогда платформа эта? Не знаю. Там, короче, короче, там скилл тест. Давай, сначала туда допрыгивай. А я чё тут застрял? Ох, ё. Оба. Так, всё, а, вот прыгнул так. на дом. Аккуратно надо. Оп, оп, оп. О, я зацепился. Ура! Оп. Дон ой, ой, ой, Дон держись, держись. И оп! Отлично. Вот сейчас я зацепился хорошо. И я смогу Давай. спокойненько. Оба. А вот теперь жопа. Потом Потому мукуленки. что если ты тут не допрыгнешь, то все, тех она. О, ты, кстати, допрыгнул, молодец. Мне не а хана. я вот с первого раза. А я вот с первого раза не допрыгнул до той. Yeah! Нихрена ты там мощно. Так. Оу, оу, оу, оу, оу, я без рук вообще допрыгал. Я полетел. Есть контакт. так отлично. А зачем мы сюда добирались, скажи мне? А здесь дверь можно открыть и. А она вернется ко мне? Вот она мне ко мне вернется, скажи мне, пожалуйста, да? Хизе, хизе. По идее должна остановиться. Ну, по идее, где она вообще? А, ну типа вот ты же вот она. так прыгал, да? Да. А, -а, -а. Давай, о, отлично. У нас тут камень есть. А ножницы есть? Нет, только замок еще. Давай. А чё нам тележку в итоге получится сюда тащить? Хизе. Так, давай, я тебе помогу. Давай, давай. О, все, отлично. Слетел. Та да а так, так, да. Вот отпусти, вот отпусти ее. Вот. Все, отлично. Так на себя, на себя, на тебя. Так, ну вот теперь тележку ты вози. Я уже заколевался ее возить. Иди вот забирай ее там. Я те двери открыл. Сейчас и эту открою. Иди и забирай э, тележку. Ты думаешь, я пойду она нужна? Мне кажется, тут чисто. А зачем, обратно, а, а зачем мы тогда эти двери открыли? Ну хотя да, с другой стороны мы ее здесь не поднимем. Ну ладно, давай иди тогда сюда. Я... А здесь еще одна тележка есть. Да. Сейчас я привезу все-таки подожди а куда нифига себе это что такое сейчас я попробую подожди а как По это ступенькам всё? я прозрачный парень тут такие ступенечки эфисер тебе хочу сказать не она здесь не хватит да вот здесь есть короче такая здоровенная хренотень. все я побежал -хо -хо -хо -хо. Так. так же как надо бежать впрячь... на улицу -хо -хо -хо -хо. короче уберись одной рукой -хо -хо. За вот эту хрень -хо -хо. все так, взялся. Ну ты чё? Всё, взялся другой стороной ну что ж ты творишь то а, бешеный? рули как ты её теперь повезешь а, -а, -а. Как? опусти ее на место все. я рулю да и дай мне взяться ты берись берись все пошли теперь мне кажется знаешь кто-то спереди должен да? наоборот кто-то спереди должен катить а второй походу рулить сзади -е -е. а ты рулешка спереди ты не куда ты хочешь ее? вниз еще? я ее хочу развернуть вот видишь у нее просто схема разворота слишком большая так. так, я хочу ее подставить вот сюда под обрыв. Угу. Потому что чувствуешь, что мы так спокойно не доедем. Давай развернем сюда. Так, стой, стой, стой. Опа. А, ты хочешь вообще ее прямо развернуть? А че нет? А, -а, а, я понял. Подожди, ФСР, подожди. Так, теперь вот так. И давай, давай, назад ее толкай. А, во, во, во, во, во. я ее уже толкаю. Только мы неровно ровно ее поставили. Давай. Слушай, может, ее оставим так? Давай. На ну, чем? Мы все равно допрыгнем. Просто мне сейчас неохота ее выравнивать. Я пошел. Она тем более капец какая тяжелая. Так. Так, э, а чё я одной рукой-то зацепился? Так, оп, бля. А, ну что ж такое-то, господи. Так, руки вверх, три-четыре. Ну, получилось вроде у тебя, да? Угу. Ага, так. Давай, ожидаем. Так, стой, стой, стой. О, выравнился. Наушниках. Так, ну, О, оба на Давай. Опа! Отлично. Так, выравниваемся прежде, чем отпускать руки. Бадабум. Так. Ты там с нижней прыгал, да? Ну, то есть М -м, с тележки. Да-да-да. Поставили. С телеги. Так, главное с нее не навернуться сейчас. Уоу! Хм. Ну тащи меня за бошку. Все, зацепил. Mm -hmm. Так, я... Зацепил, эффессерг, зацепил. Ты зацепил меня? Да, зацепил. Да, зацепил. Да, эффессерг, зацепил. Продолжаем. Зацепы. Ага. Ты конкретно зацепил. Только не меня. Да блин, что с моей правой рукой постоянно, я не пойму. Она как-то не хочет цепляться с первого раза. Левая лучше прокачана. Вот сейчас, кстати, не такая уж и хорошая шутка получилась. Левая Хотя ты не шучил. Да-да-да, пишешь. На заборе. Чудесно дивные три буквы. Так. Мел. Да, да, да, мел. Ты что, я вам пишешь, что мел. Понятно. Я вообще не могу допрыгнуть до этой хрени. Как ты туда допрыгнул? сидеть А как? Может быть, она двигается, когда ты прыгаешь? Может быть, но не факт. Давай проверим. Так, а давай-ка мы сделаем вот как. Давай, давай. Так, ща ее разверну М -м и вот сюда. Читер. Да, читер. Мне нужна читерская подсадка. Буль, буль. Да. Здрасте, я тут. Она едет, она сейчас упадет. Давай быстрее. Помасти. Куда она едет? Никуда она не едет. Ты так это сказал, как будто тебе жаль, что она никуда не едет, дзюль. Я уже тут приноровился, короче. Ой, ой, ой, что-то пошло явно не так. Подожди. Подожди. Оп, все, отлично. Уоу! Ох, так. Здрасте. Тебя должно получиться. Что опять у меня с руками? Просто объясни. Они а? шарф хотят развязать. Вот это сейчас реакшн. Ты видел просто? последний момент схватился. Это твой шарф, ты им зацепился. Не, не надо меня ловить, все. Иди нафиг. <смех> да иди ты нафиг, господи. Так, а это что за кочерга, объясни? Труба. Ни Нихр... На, дуй. Дуй. Чё, чё дуй, чё? Ду... Чё да, ты да, не да, дуешь? Да. да, пошли, нам ее как-то надо... А как ее за... Подожди, может быть вон за Подожди, ту трубу а -а надо? Да я понял, что за ту трубу надо. А чё это нам даст, ты мне объяснишь? Типа как качелья будет? Ну, допустим, ладно, хорошо. Типа мы отсюда до, долетим до той вон трубы. Так, только вот твоя качелья, ее нужно сначала развернуть, а потом правильно положить. Так что иди сюда. Так, берись за качелю. А, не, я ее сам что ли дотащить смогу? возьму мед. Откуда ты нашел мед? Все, ты не выйдешь оттуда. О, выдал ценой своей жизни. Бочка мёда. Ага, с ложкой идет. Уйди отсюда, с своей бочкой медоухи. Елки зеленые ой блин не долетел? <связь> нет я соскочил Ах, дайте мне отдохнуть я уже не хочу никуда ой <связь> о, о, хлопай и взлетай а вау я за что-то зацепился но за что я так и не понял Подожди, а как нам тогда? За пиксель. Нифига нам нужно как низко хвататься, ты прикинь? То есть нам нужно еще хвататься в определенный тайминг. Потому что вот так как я сейчас зацепился, Давай. так мы не сможем. Подожди, подожди, подожди. Так. Да, стой, остановись. Остановись мгновение. Ты прекрасно. Так, отпускаем руку. И что теперь? Хочешь Хватаем вот эту. Раскачать. Вот. И вот теперь придется вот так раскачиваться, потому что иначе ты не долетишь. Если mm -hmm. схватишься слишком высоко. А так смотри, что будет сейчас. Я, да, я до стука, <с сейчас раскачаюсь. Видал? Все отлично. Идеальненько, Понял схему теперь? Так. Скомячье колесо. Подожди. Не буду я тебя ждать, тут хомячек колесо. Как тебя ждать в хомячем колесе, это объясни. Песочек, о, какая-то горка, йоки. Подожди, а как, а как его крутить-то, вопрос. А, бочка. оу, класс. Нет, бочка нафиг не нужна. Нафига тебе бочка-то? Я сделал. Смотри, что я делаю. Офигеть. А, я могу просто бежать? Серьезно? Тебе надо меня поднять. Да? Так, тогда подожди, сейчас лифт, оп лифт опускается. Подожди. Сколько там у тебя? Нормально? Не, Нет, еще ты... не нормально, подожди. Я еще не запрыгну. У -у -у, хомяк. Он меня задавил. От... Все, теперь не задавил. Нет, ты все равно не запрыгнешь. Подожди, сейчас еще спущу. Сейчас запрыгну. О. О. Потому что я спустился. Ну, теперь держись. Сейчас будет высокий полет. Сосисочка. Ни хрена. Я тут бегаю, как белочка в колесе. Так. Наверное, все. Ну, я надеюсь. По крайней мере, тебе нужно вот сюда куда-то попасть, наверное. Я вижу какой-то... Какой вот теперь иди и спускай меня сам. Рычаг. Заколебал. Там вот рычаг иди. был. Вот иди в колесо, хомяк. <laughs> Русский хомяк, иди в колесо. В колесо, а не на колесо. В колесо иди, там просто бежать можно. Это хомяче колесо. Подожди. Там есть какой-то рычаг. А вот эта палочка mm -hmm. нам случайно не нужна? Зачем-то? Так Возьми. вот, как ее туда доставить, я не особо понимаю. Ну ладно. Давай, давай, трудись. Трудись на славу. Все, что ли? Да, все. Я зря бежал. Так, подожди. Да подожди! Да подожди! Господи, боже! Так. Дай мне правильно взяться сначала за эту хрень. С пятой платформы. Ага, платформа 9.3 четверти. Так, я схватил ее? Да, я схватил ее. О, все, я готов. Ну ладно, понеслась. Круду и возможной обороне. Но это не точно. Ни хрена она перевешивает. Залазь, наверное, Ой. на эту Ой. хрень. Чё я сейчас сотворил, объясни. Просто. Сохранение, сохранение. Я бегу, бегу, бегу, бегу. Oh, wow. А, ты хочешь упасть? Я хочу к тебе посмотреть, что тут происходит. А откуда ты упадешь-то вообще, мне интересно. Вот он И я. куда? А, вот. Здорово. Слушай, ну я предлагаю нам hey, в следующий bro. раз уже там смотри, там какая-то горка. Так что мы думаю, в следующий раз уже это все проделаем. Ну а на сегодня все. Мы желаем вам большущей удачи. С вами был Дэл и. Ефисерк. Пошли домой. Пошли, Пошли домой. Всем удачи и всем пока. Пока!